Здорово, дорогие подписчики и те, кто просто заглянули на данный YouTube-канал, это я, человек человек Кстати, не пропускай это вступление, а то потом будешь негативные комментарии писать, а но мне не надо, поэтому обязательно посмотри. Это рубрика «Подгон от вас», от моих подписчиков. Кстати, кто хочет попасть в следующий ролик, ссылочка на Steam Trade будет в описании, кому интересно попасть в видос. Под предыдущим роликом очень, ну не, не прям очень много, но на самом деле достаточно получил я негатив комментариев по поводу того, что я не расписываюсь в стиме, но это на самом деле было очень глупо с вашей стороны писать подобные комментарии, сейчас объясню почему. Там и люди писали а-ля ой, ролик на который хочется поставить дизлайк просто по той причине, что ты не расписываешься, а ребята тебе скидывают. Ну, во-первых, подгони от подписчиков до этого я говорил, что в следующем ролике я расписываться не буду, Расписываться всем, но ролик затянется на 2 часа Это будет очень долго, я дико извиняюсь, но расписываться я не буду Как говорится, предупрежден, значит вооружен То есть изначально люди, которые трейды мне отправляли Они понимали, что расписываться я не буду И в предыдущем ролике я об этом сказал Тут на то есть несколько причин И самая все-таки основная, вот это вот первая и основная причина Я не хочу получать комьюнити бан По-моему, за спам в комментариях к профилю Ну, можно этот бан получить Представим ситуацию, какой-то нехороший человек... Я надеюсь, такие люди, конечно, мой канал не смотрят, но тем не менее, люди есть всякие. Какой-то нехороший человек мне с разных аккаунтов отправил 5 трейдов, условно, по одной граффити. И написал «распишись». Кстати, расписываться можно тоже, по-моему, раз 10 или 11, и потом после этого тебе временный муд выдается. Ну, меня эта история не радует. Ну и вот, один человек там с 5, тут даже 10 аккаунтов отправил трейд подряд. Я 10 раз расписался, он на каждом аккаунте отправил мне репорт, что я спамлю. А что будет дальше, я не знаю, но ну, поймите меня, пожалуйста правильно мне дорог мой собственно steam аккаунт но ну, элементарно поставьте себя на мое место то есть у меня инвентарь стоит не 10 не 20 не 30 даже не 100 тысяч рублей он стоит гораздо дороже я не хочу терять свой steam профиль те люди кто отправляют рейды вот а самое что интересное были комменты по типу вообще пропал смысл тебе отправлять скины ведь ты даже не расписываешься но те люди кто отправляют они может быть просто в ролик хотят попасть если ты думаешь что люди отправляют трейд исключительно ради росписи это далеко не так, и я тебя, возможно, расстрою. Поэтому рубрика существовать будет, но я сейчас в миллион раз заявляю, я не буду расписываться, я боюсь потерять свой Steam профиль. Это раз, во-вторых, я просто всем не смогу расписаться. Я распишусь 10 человеком, 10 людям, 10 субскрайберам, и все, а после этого будет мут. То есть расписаться я не смогу. И вот я к тебе обращаюсь, если ты хочешь роспись, не отправляй рейд Но не расписываюсь я, я не хочу потерять свой Steam аккаунт, это важно. Жду в комментах, которые напишут, что это делаешь неправильно, но, блин, я предупрежден, значит вооружен В миллион раз повторю, расписываться я не буду Кто хочет в ролик попасть, пожалуйста Я в очередной раз скажу вам огромное спасибо Что именно вы делаете эту рубрику Потому что она просматриваемая, она заходит Аудитория, реально за это спасибо И вторая новость, буквально сейчас секунду вашего времени займу, мы открыли свою NFT коллекцию, напиши пожалуйста В комменты, стоит ли делать по этой теме ролик или нет Потому что по крипте я сделал ролик, там 55 тысяч просмотров Набралось, вот, кому интересно Ссылочка в описании будет на эту NFT коллекцию Ну, реально тема крутая, я сделал ролик чуть позже, но сейчас уже могу посоветовать купить, потому что потом будет реклама, и оно вырастет. Короче, ладно, чуть позже об этом видосе отдельном расскажу, ну, по крайней мере, ссылочка на коллекцию на OpenSea, кому интересно будет, можете посмотреть. Там есть своеобразный прикол, ну, короче, это все дело сто 100%. Вот. Поэтому ссылочки все будут. Мы начинаем ролик. Я извиняюсь, что затянул, но все эти моменты нужно было разжевать. Блин, у меня же горела жопа с тех людей, кто пишет «Ой, не расписываешься!» Но я говорил в предыдущем-предыдущем подгоне, что расписываться не буду. Собственно Соответственно, предъявка мне никаких быть не может, что я изначально это оглашал. Короче, погнали! Трейдов у нас сегодня 68, там есть крутые трейды, я видел, покажу вам, соответственно. Кстати, поменял аватарку, это вот наши NFT-шки, ну... Ссылочка на эту всю историю будет в описании Ладно, поехали, начинаем подгон 68 трейдов Зеро, а, чекни профиль ПЖ, кстати, я с Украины, Это очень крутой Блин, Украина всем большой привет Негатива к украинцам я не испытываю Да, Все, многие пишут, типа, ой, разблокирую канал для русских Ну, меня просто в России забанят Поэтому вот, ну, с Украины, то всем большой привет У меня там Никита Экстрим, которую я также очень сильно люблю И Вот поэтому, ребят я вас всех люблю, на самом деле. Зеро, а, чекни профиль ПЖ. Я с Украины, это очень классно. Спасибо за подгон. Тут ä, Payday два скины, насколько я понимаю. Могу, в принципе, ошибаться. Профиль. Но профиль небо. Ну, типа, честно, ничего такого супер-сверхъестественного тут нет. Ну, типа, прикольно оформленный профиль Сейчас, кстати, очень сильно Steam лагает И, типа, предложение принимать Ну, типа, блин, проблематично Да, здесь все по ED2, огромное тебе зеро спасибо Это все дело принимаем Следующий трейд, кстати, немного забегу вперед Однако придется в хранилище подгончики сейчас убирать Потому что очень много скинов Монсей, Мансы, он мне, кстати, отправлял трейд уже Блин, спасибо От сердца граффити дарю на ютубе за видос благодарю Пытаться поучаствовать, буду я в прокачке А, пытаться поучаствовать, буду в прокачке Я люблю... Ребята, мы все одна семья, огромная мань, спасибо, у, меня... у нас тут два граффити и паровоз какой-то, смайлик, спасибо большое, блин, вот э -э -э, граффити по губам мне, тут э, наклеечки, наклеечки тоже пойдут в контейнер, скоро сделаем обзор на контейнер, там очень много вещей с подгонов лежит, реально прикольная тема, я думаю, скоро будет обзор на контейнер, Но там типа уже 1000 плюс скинов, будет интересно. А, следующий трейд злой, посмотри наклейку, на нем специально для тебя искал что-нибудь нормальное, зацени профиль, хочу в прокачку от души за контент. <как> Злой, сначала посмотрим профиль, надеюсь, запрещенных там нет, что я очень сильно за тем переживаю. Так, но по запрещенкам вроде всю норму. Ух ты, а тут коллекция азимовых Однако, не, кстати, прикольно написан Но из интересного, фон классный Фон реально прикольный, я так понимаю У него коллекция азимовых, скорее всего Да, ВАП, поемка, Калашик, Человек Тащится, короче, по азимовым скинам Блин, ну, но... да, вот петух еще есть Коллекция азимовых, это, конечно, прикольно Злой, спасибо за трейд, сейчас посмотрим наклеечку Посмотрел наклеечку, короче У меня сейчас 11 часов ночи И вот такая история, типа, я не знаю Как прогрузить трейды, найс Nice. <laughs> круто, бля. Сейчас пока не могу принять трейды, буду перемещать все хра в хранилище. У нас здесь, кстати, очень много скинов. Ну, собственно говоря, скоро будет обзор. Тут очень много наклеек, самое интересное. А, есть также дорогие скины а-ля калаш Нионова революция. Ну, я просто все скины и дорогие и дешевые в том числе в этот контейнер засунул. Поэтому ждите отдельный ролик. Ну, тут очень много наклеек. И я думаю, скинов уже, наверное, на тысяч, ну, мне кажется, 10, наверное, даже насобиралось. Ну, 9-10 примерно. А вот. Поэтому сейчас будем все сюда перемещать. Ну, и уже, думаю, надеюсь, Steam отлагает. Короче, я под отказ забил хранилище, и у меня есть запас 115 скинов. Не знаю, сегодня будет больше или меньше, но, в общем, почти все скины, до исключения вот этих наклеек, которые мне подписчики дарили, я забил в хранилище. Скоро будет его обзор. И вроде Steam отлагал. В общем, злой нам отправил. Такой Айзек с кёльном 14 -го года, блин, это... Это, это по-любому пойдет в подгон, в хранилище, то есть это прямо, знаешь, такая памятная тема, ты, блин, ну Айзекс реально с крутой наклейкой 14 -го года Кёльновской, она не прям экстра дорогая, это не Катовица 14 -го года, это не какая-то Майбайпауэра и так далее, но, блин, это Кёльн 14 -го года, но все равно ценная, спасибо огромное, злой, прикольный подгон, мы начали чесаться, показываю один раз. Так, ладно, трейд, здорово, облизываю тебя, чекни первую вещь в инвентаре, стоил 12 тысяч, если не знаешь, что это, то чекни Вещи, мба и оформлю профиль, огромное спасибо, но я не могу Ям у им один нян, я не знаю, что это такое, вим нян, короче, спасибо тебе огромное, сейчас обязательно чекнем У нас здесь скидочки на игры и наклеечка, плюс граффити, спасибо огромное, сейчас посмотрим Так, оформление профиля, ну типа да, девки с титками вся история, ну давай, чекни первую вещь в профиле Uh, так, однако это паттерн Я нажму «Смотреть в игре» Стоил 12 тысяч, но это что-то очень крутое, сейчас загрузим Сейчас вирусняк какую-нибудь поймаем Често чел взломает мой Steam. гоу, Получите доступ к сообществу во время игры. Так, паттерн. Ну, а типа, а, звездочка на прицеле. Я. Типа, короче, вот тут звездочка, это типа редкая история. Я дегенерат. Мне выпадал глок со звездочкой на прицеле. И я его продал. Посмотрите на этого идиота. Ну, мне подписчики кто написали, что ты дауни. О, ну типа, ну, блин, прикольно, да, звездочка с двух сторон. Э, это, это, это ценная история. Спасибо вам, подписчики мне об этом говорили. Блин, прикольно. Ну, честно, типа, я не особо шарю во всей этой истории. Но у меня был глок. Э, или... Нет, у меня был такой же юб или глок. Лог, блин, не по нет, глок. Короче, я не помню, вроде юмб такой же был. Со звездочкой я его продал. но Звездочка вроде была на прицеле. Типа я-аут. Ау, ау, Хе, ну блин, прикольно, прикольная тема. Но честно, типа я не ценитель именно таких скинов, я ценитель клее Во всяком случае, спасибо этому дому за подгон, шалом другому. А следующий трейд у нас куратор. Привет, попробуй поснимать видео с покупкой аккаунтов с трейдбаном и с крутым инвентом. Привет городу читать, читай, Привет. Я, кстати, там был один раз все в жизни, там родственники живут. А по поводу аккаунтов стрейт Снимал. Но, типа, я не знаю сейчас, как это зайдет. Куратор, огромное тебе спасибо. У нас тут, кстати, призма кейсик, который скоро так же, как и все кейсы, подражают ширп МП7 uh, и наклеечка с граффити. Спасибо. Чте привет огромный. Я, я там был. На самом деле, очень интересный такой город. <клых> Кто знает, тот поймет. Дальше. Марин. Он мне уже по-моему отправлял трейд. Да, вроде отправлял. Uh, спасибо тебе огромное за скины и за то, что я попал к тебе в ролик. Мне очень приятно. А это человек, сейчас я вам покажу, что ему дропнулось. Блин, я даже сейчас зайду. Огромное тебе спасибо за два граффити. Кто не видел, Посмотрите ролик с прокачкой подписчика Мы его качали И вот эти скины, вот эти вот, он забрал Да, вот у меня Глокс со звездочкой Все-таки было, перепутал Вот это он забрал, вот это он забрал, Калашик И вроде бы все Кстати, другие подписчики два мне Аня и, по-моему, Кирилл не отписали Я вас жду, скины не продаю Я вас жду, пока вы мне отпишете. Спасибо тебе, идем дальше Капитан, цени профиль пожи». Он, кстати, очень много отправил вещей Это, это Троф Трово. Хи, <смех>, бля, трово. Спасибо за подгончик. Пойдет два скины. Давай, профиль оценим без проблем. Профиль. Блин, ну типа, ну серьезно. Фон, и типа, ладно, я понимаю, как оно сочетается. но тут типа прям ничего такого супер крутого нет. Во всяком случае, спасибо за подгон. Вот смотрите, на профиль реально перейти мне не впадло. Да мне, мне не впадло оставить коммент, но я боюсь комьюнити э, бана. То есть я не знаю, может ли он прилететь или нет, но лучше перестраховаться, потому что я реально очкую. А в остальном, капитан, спасибо, очень много. Я не знаю, мне сейчас по этой два скины солить, наверное, можно их реально много, но спасибо, пацаны. Дальше, Иран, привет, человек, знаю, что любишь наклейки, вот тебе в коллекцию распишись, если не трудно. Ну давай, вот три э, сделаем, наверное, лимит, даже 5 росписей в ролике, но я очень очкую комьюнити бана. Привет, огромное тебе спасибо, Иран за три, три наклеечки. Давай, мы тебе распишемся без проблем. Ну, а как мне расписываться? Типа, так, запрещеночки нет, самое главное. Я очень надеюсь, что, что мне не, не блокнули за эту историю. Ну, тут, типа, никак не распишешься. Ну, три росписи, окей, сделаем, там, дальше попросят. Ирен, спасибо, конечно, но, типа, ну, никак, я не могу. А, ладно, дальше. Нео no, Соу. So, привет. Больше godsend, Send, больше Good Luck. Он мне, кстати, отправлял Good Luck, я помню, типа, вот тебе наклейка Good Luck, она придется тебе сейчас, что-то типа такого. Даже нашивку откопал, недавно купил калаш, а наклейку. Блин, нашивка! А у меня такой еще нет! вау, круто Спасибо, блин No so, спасибо Нашивочки нет, очень много таких наклеек подписчики отправили, нашивки не было Спасибо эм, Так, оцени наклейку На калаше, я так понимаю Главное, чтобы это принялось, потому что, да С слотами в инвенте могут быть раблы. Так, наклеечка на калаше Наверное, на вот этом Ох ты, ёпт I buy power 14 2014 -го года Бля, это интересная тема Подожди, я сейчас покажу Я, я сейчас покажу Опа! У меня такая есть А, или у меня не такая Стой, у меня Ну, типа, у меня Там Кёльн было? Подожди, подожди А, там Кёльн У меня такая есть Крутая наклейка Но у меня такая есть Я все-таки на наклеечке фапаю Но наклейка крутая Лайк А у меня потому что Она в инвенте лежит Определенно Спасибо тебе, но Усова Еще раз огромное За нашивку Отдельный респект ну, типа, у меня такой нет. Идем дальше. А, здесь, кстати, трейд на мою погоду, но я, ну, я не могу просто и стоимость оценить, поэтому я миллион раз скажу, не принимаю. А в остальном огромное спасибо, человек с ником мне, мзда за трейд, но я просто не знаю стоимость своей вот этой погоды. Они вроде бы как редкие. Не шарю, поэтому не. Sorry. Дальше. Nevermore. Привет, человек. Вот мой скромный подгон. Можно роспись? Огромное тебе спасибо, Nevermore. Но распишусь, как бы, да? Почему нет? Три росписи, ребят. Ой, сейчас опять говна вылится, но я в начале ролика все объяснял, что все-таки страшно. А тут нет, давай. Э, с... Спасибо от человека Вот так вот сделаем Сделано, меньше говна в комментах будет И вот только что, по-моему, залетел трейд Реально, только что Стэй М4А4 А4, Влад А4 Или как он там делает, Я не шарю Или типа как-то вот так, короче, ты понял Ты по-любому смотришь что. Человек, здорово, у меня скоро днюшка добавь в ВК Кое-что хочу обсудить про кейс батл Блин Спасибо тебе огромное, конечно, за подгон. Тебя с наступающим днем рождения. Ну вот, ребят, очень много запросов типа добавь ПК, друзья и так далее. У меня есть лично, ну вот, чтобы вы просто понимали грань, у меня есть личная жизнь, и в ВК все-таки я там больше, ну, как-то из реал лайфа общаюсь с людьми, ну, не добавляю я, да, подписчики, да, вы смотрите, огромное спасибо, пиши, то есть личка у меня открыта, для этого добавлять, друзья, не, не нужно, но с Дрейд, спасибо, здесь у нас, кстати, десятый мак с наклеечками, и, собственно, наклеечка такая же, по-моему, как на маке, а, нет, как на маке, да, еще бы мак мне скинули в трейдах, и граффити, но ну, огромное тебе спасибо, стей, М4А4, спасибо за трейд, в ВК можешь писать, там личка открытая, Открыт, и не обязательно для этого быть другом. Вот только что, вроде бы, как отправил трейд. Шах и мат. Вот, блин, вот человек с ником хулю мулю отправил просто шах и мат. Спасибо за граффити в любом случае. Я человек, который верит, что это все вырастет. Ну, через лет этак миллион, если кэс еще не уйдет в небытие. Но спасибо тебе, хули мули. <coughs> за трейд. Так, но за граффити спасибо. Дальше, бот 23, трейд 2, пытаемся выпросить у Человедонского роспись. Спасибо! Тут реально очень много педагогов скинов. Распишемся. Сегодня без проблем. Ну, вот, боюсь я, что есть плохие люди, Но росписи буду делать И реально просто очку меня там уже начинает мутить а как а как а как типа лол а как ну вот как расписываться тебе я не понимаю как ну профиль скрыт ну как я распишусь Камон. он во всяком случае спасибо тебе за подгон бот но я не могу расписаться салют дропа меня скудный поэтому держи игрулю может быть залетишь с друзьями в нем на досуге продолжать снимать годноту. рэп огромное тебе спасибо но эта игра у меня есть я просто не буду принимать ну подари какому нибудь другу реально у меня есть такая игра мне тарили тоже вот такой приглас спасибо тебе огромное но она есть но ну, просто не буду принимать, во всяком случае, ну реально другу кому-нибудь подари, спасибо тебе, рэп, ты попал в ролик, ну реально подари своим пацанам, ну, типа, у меня есть, я не, не хочу, знаешь, как куркуль набирать, у меня просто есть такая игра, идем дальше, Данчик 2146, как трейд спадет на P2000, я подарю его, пока только такое, посмотри наклейки на P2000, как обычно, тебе хентай в инвент. спасибо, я надеюсь, это примется и не будет ва, в игры, которые никогда не играли, недавно, бля, я очкую всю эту тему, не, я не буду принимать, мне страшно, типа, ну, я в прошлом ролике говорил, кстати, по 2000 наклеечки. Ой, это интересные наклейки. Такие у меня, кстати, тоже есть. И, Блин, я знаю, все наклейки, которым только можно хочу собрать. А такие тоже есть. Очень интересные, кстати, по 2000. но я очкую такие темы принимать. Ну, реально, типа, недавно вышли в Steam, я не знаю, что можно с ними сделать. Steam нас предупреждает: типа, ой ой, -ой осторожней. Поэтому очкую. Ну, Данчик, спасибо. Но я просто боюсь такое принимать. Может, я дурак. Может, вы ржать будете мне в комментах, кто ну, страшно. Ладно, дальше. Бедолага. Банс наклеек спадет. Отправлю еще. Во всяком случае, бедлага и так спасибо. Это наклеечка какого-19 года, то есть она уже в теории через два года может э, взлететь в цене, спасибо за такой трейд. Еще бедолага, блин, привет, открой кейс, если есть такая возможность, хотел поучаствовать в прокачке, но когда раньше я не участвовал, удачи, бедлага. спасибо, я пока думаю по поводу как, по поводу того, как будет проходить прокачка, реально пока думаю, по поводу кейсика у меня нет денег, и мне нужно покупать хранилище, сори, <laughs> но спасибо за трейд, тут, кстати, прикольная наклейка из 2019 -го года, тоже интересная. Бедолага, еще раз спасибо. Ой, наклеечки подлетели, у меня, кстати, таких много уже, реально мне очень много этих PGL скидывают. PGL. -ов. Тоже заугарайте, да? Будьте в ре один бол. Брат, чисто от души. Спасибо тебе за контент, который ты делаешь, за огромные суммы, которые ты тратишь ради нас. Буду рад, если распишешься. Вообще без проблем. Ре-Бол. Надеюсь, правильно прочитал. Огромное спасибо. Блин, вот таких наклеек реально много, это круто. В теории, если КС будет держаться еще 2-3, может, 4 года, это все взлетит в цене. И это будет прям шикарно. Я это дело не продаю, но если подожмет, и наклейки будут стоить по миллиона рублей. Конечно, продам. Мы распишемся без проблем, если стена будет открыта. Она, кстати, открыта, но поэтому респектоз залетает. Все реально. Как-то ударило мочу в голову по поводу росписи, но ну, блин, мне страшно А, идем дальше Сенкор, надеюсь, правильно Сорян, если не кинь, так читаю, я англичанин сотлевел Хочу попасть на прокачку, попаду, офигею, потому что никогда ничего не выигрывал Буду очень рад Спасибо тебе за трейд Тут очень много, кстати, Ну, как много, четыре штуки, но спасибо, во всяком случае Ребят, трейды, если вы хотите попасть в прокачку через трейды, нет Я так больше не буду выбирать, я говорил, что это будет всего один раз Поэтому, ну, да еще раз тебе спасибо, Сенкор, за, за наклеечки, спасибо огромное Тупой... Маусур, как тебе молоток, распишись пж на стене А за вещи на пуджа спасибо, но у меня сет на пуджа очень крутой уже на самом деле То есть там, ну реально, типа, как раз плод-компот мне подогнал прикольных скинов Но за молоточек спасибо, молоточек очень крутая тема А, тут 18-12 убийств, еще нормально? Вообще нормальная тема Блин, а ждотку захотел за пуджа катнуть, наверное, я это сейчас сделаю А я опять не могу, ну типа, смотри, я не могу расписаться В чем суть? А как мне это сделать, лол? Тупой... Маусур, спасибо. Кмотки на пуджа все-таки я ценю, наверное, так же, как и наклеечки. Дальше Клой просто без всего отправил два шерпа. Спасибо, кстати, вот это прикольная тема. Я почему думал раньше, что она прям миллион стоит и углепластик. А, грот! Я аут, это грот, окей. Okay. Uh, спасибо еще раз Клои, вообще без всего просто кинул. Респекта, спасибо. Я Макаси, привет, давно тебя смотрю, еще когда на старой э, хате жил. <laughs> Ништяк. Это не старая хата, это была квартира родителей, но спасибо. Хочу попасть в прокачку, но почему-то не могу продлить подписку. Но по поводу спонсорок, я не знаю. Вот все, кто подписывались ради прокачек, можете отписываться, потому что, ну, люди не могут подписаться с Россией сейчас. И если я раньше говорил, что, типа, буду выбирать из спонсоров, ну, с Россией можно было подписываться, да, спонсорку оформлять, сейчас это делать нельзя, поэтому ну, не знаю, буду думать, как это делать по-другому. А может, мы это будем делать через анфетишки? Это, на самом деле, крутой вариант для, во-первых, для того, чтобы развить всю эту тему, потому что я реально, ну, там прям душа заложена во всей этой истории, я хочу, хочу, чтобы это стрельно. Может, через анфетишки? очень крутая мысль и я еще буду думать но в любом случае если там купят эти инфетишки, у нас там по-моему сейчас штук 5 сегодня будет пятая выйдет типа не так много инфетишек, кто успел тут в принципе может через инфитишки реально тема прикольная я подумаю возможно через инфитишки буду спонсоров выбирать один ролик точно не всегда но один видос скорее всего так будет а, тут мификал сет на дозла спасибо Спасибо, спасибо большое. По поводу подписки спонсорки, ну, в РФ сейчас нереально. Блин, и вот многие типа спонсоры писали, что я подписывался, а ты меня не выбрал. Но я не виноват, что отключили спонсорки в РФ. Реально, сори, ну, никакой моей вины в этом нет. Ладно, шалом другому дому. Night Dragon, спасибо тебе за три наклеечки. Просто без всего, так скинул. Спасибо тебе, Night Dragon. Блин, в наклеечки всегда респект. Неважно, сколько, 1, 2, 3 или вообще кусочек этой наклейки, но это всегда оценится. Шоколадка, шоколадка также без всего вообще. Вообще просто без комментария, но шоколадка, спасибо, тут кейсики, которые в скором времени станут дефицитными, вот этот змеиный укус, по-моему, уже дорожал, капсула, бля за капсул, тоже отдельный респект, ну и наклеечки, главное, чтобы сейчас хватило места в инвентаре, шоколадка тебе тоже респект, огромный, спасибо, очень крутой трейд, можно подумать, наверное. А, 890, типа редкий какой-то, наверное, тег, но нет Дальше, сердечко, Дитка, сердечко Отправил два стимфона На наклеечки и поедет два скины Привет, давно тебя смотрю, можно роспись, без проблем Дитка, спасибо за трейд, надеюсь, не будет запрещеночка Потому что какая такая тема, я боюсь запрещеночки А тут все норм Кстати, нет никаких комментариев, наш комментарий первый Я первый в этой суке Бля, ладно, спасибо тебе огромное Токио, Japan, Made in Дитка, твой любимый Блин, я думал ты девочка Было бы мемно Дитка, спасибо, дальше, и дальше у нас уже револьвер пламя он, по-моему, сто... Тут еще наклеечка. Прямо с завода. Он... он стоит денег, вроде бы. Мне прямо интересно, сколько он стоит сейчас. А, у... Вот специально такие книги ставят. Улку Иора. спасибо тебе огромное за трейд. У нас здесь. А граффити и ширпчик. Ну, вот эта вот тема интересная, я прям, наверное, сейчас даже чекну прайс, мне прям, ну, хочется узнать, сколько это дело стоит. 67 рублей, да, ну, это реально дешевый скин, спасибо за такой подгончик, ну, это ценная тема уже, она нужно будет новое хранилище покупать под скины. У меня, кстати, запас на 20 скинов, и, видимо, будем покупать хранилище. Надеюсь, на это хранилище хватит денег. о ху ху очень много наклеек, и опять без комментария Джим из риви. очень много наклеек, спасибо. Это реально ценный трейд, ну, типа, за такое прям класс. Все. Мест нет, ГГ, нужно, нужно, нужно хранилище. сейчас будем покупать. Кстати, говорил вам, что люблю наклейки, вот мне сегодня так подарили, Айзек, по-моему, вот с такой наклеечкой она у меня тоже есть. Я сейчас продам какой-нибудь скин, чтобы купить хранилище у меня не хватает денег, но, опять же, наклейки продавать никакие не буду, сейчас посмотрим, что можно скинуть. В общем, ребят, сейчас сделал новое хранилище, я, наверное, минут 10 ждал, ну, я 200 примерно скинов новых от вас закинул. Вот, дальше, Джим из Риви, все-таки принимаем трейд, еще раз, и в глаз. У нас осталось 40 трейдов, блин, ролик Затягивается на самом деле очень сильно, но Есть люди, кто кайфует Ой, еще микрофон поскрипит, только кайфует от таких видосов Поэтому, надеюсь, вам понравится Джим из Риви, еще раз тебе спасибо Едем дальше, там реально скоро очень сочные трейды будут Ребят, я как, как вам, собственно, я и обещал Надеюсь, я попойду в видос Чекни инвент ПЖ, трос дед. Тут очень бля, тут просто этой два скинов Я когда смотрел трейды, я охерел Реально, тут их так много, что ну, это, это жесть, я не знаю, как их принимать Ну и типа реально ПД-2 скинов Скоро не будут приниматься, я не понимаю Почему и откуда у вас так много Payday два скинов Ну, типа, просто откуда Откуда вы их берете, я не понимаю Ладно, трейд пока принимается Мы чекнем инвент, бля, я даже вверх листать Не могу, это, ну, устаю, бля От Dead. Бомба, кстати, переименована Опять фон такой же, блин, ладно, фон крутой а, перчи, ну, супер сверхъестественного Пока я что-то не вижу, ну, типа, перчи а, Ножик и c 4 переименованные Ну, типа, блин, ну, ничего реально Крутого нет, ножик, окей Перчи, окей, ну, типа, блин Обычный инвент Человек, у которого есть нож и перчи а Телефон, вот, но трост Dead, Спасибо, мы чекаем следующий трейд Если загрузится, Steam опять говорит Не сегодня, я скажу им Не сегодня, не сегодня Ну, реально, не грузится эта тема, опять пауза, бля они а грузятся это все из-за собственно поедет два скинов такое ощущение. Ладненько. Дальше оцени инвенты без доната. АМ скриптонит. Ну как, типа 200 самоцветов человек отправил все равно как это подгон. То есть здесь нет донатов. Здесь, ну, подгоны Оцени инвент, да, писал, ну окей, давай посмотрим Блин, ну ничего супер годного Ну типа, древесная гадюка поношена. Ну типа, ну реально ничего прям супер крутого нет Во всяком случае, скриптонит, спасибо за самоцветы Следующий трейд, мораль Еще один трейд, спасибо тебе за контент Жаль, что не смог роспись оставить И сяп, что оценил профиль, еще оцени инвентарь а, Мораль, спасибо, но ты не первый раз отправляешь трейд Тут, кстати, из интересного SSG-шка есть а, И, кстати, фоны Фонит, ёпта, ну а тебе мы распишемся Все-таки сегодня, сегодня расписываемся Опять же, не так много просьб расписаться Но, ребят, я скажу сразу Всем в следующем ролике расписываться не буду Я этого всего боюсь У меня, кстати, даже... А, роспись оставилась Инвент чек мне попросил, давай посмотрим Давай посмотрим Ну, типа, кейсики водяной Не статрековский, обычный ну, типа, супер такого прям годного я тут не увидел, ну, реально Профиль у тебя крутой, в прошлом ролике оценил оформление, но, типа А, синий синий глянец после полевок, ну, типа, ну, реально, ничего, опять же, сверхъестественного не вижу Но, во всяком случае, мораль, спасибо, во второй раз уже попадаешь в ролик, блин, спасибо за трейд Я запоминаю, большинство, не всех, я всех не могу чисто физически запомнить, но большинство запоминаю Дальше Спайк, он отправил граффити, он отправил Dota 2 скин и 2 кейсика За кейсики, кстати, тоже, теперь спасибо, они тоже растут, пацаны, в циннике Пайк, спасибо еще раз. Дальше у нас Юра Хой. не наклейки на авике и флот на эмке. Но флот, я, блин, я не могу через тему эту тему чекнуть. Спасибо тебе за два граффити. А вот наклейки на авике мы посмотрим, ёпты. Подожди. Бля, ну это очень крутые наклейки. Ну, это типа, ну это, это реально это контент. Вот это крутые наклейки. Но опять же, секундочку. Запомнили вот эту историю? Запомнили вот эту историю, да? Или мы делаем, короче, следующим образом. Оп. Но наклейки реально крутые. То есть тут я ничего не скажу. Прям год. Это, это лайк. Это определенно лайк. Сейчас скажу почему. Юра Хой! Это лайк, потому что у меня есть такая же наклеечка, но она реально дорогая. и Я думаю, цена данного азима взлетела просто в космос. Ну, типа, лайк, у меня такая же наклейка есть. Я фапую на эти наклейки, ёпта. Юра, хой, спасибо. Дальше к следующим трейдам переходим. Я догадался себя только сейчас перенести. Кстати, оп, Эвил Хик, SL алейкум, зацени оформление, зацени инвент. Инвентарь. Еще в хранишней 150 кейсов запретная зона. Они вырастут. Но если кейс не закроется, в теории все кейсы, да и в принципе, все наклейки. Кстати, спасибо тебе, Эвел Хик, за трейд. Чисто вот говно меня закидали, да. Сейчас хейтеры обрадуются. Кстати, вот эти вот классные наклеечки, я думаю, они вырастут в цене. По поводу запретной зоны, все кейсы э, вырастут. Ну то есть выходят новые и старые дорожают. Ну это как факт, так. Подожди, я что-то заговорился, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Предложение обмена больше не действительно, потому что я, наверное, его принял. Но, короче, выход. Кстати, ой, прикольно, прикольная тема у него тут канал есть. Блин, вот это прикольно оформление профиля, типа, знаешь, за таким стеклом стоит. Вот это, вот это прям понравилось. А, Ёб, у него 900 айтемов. Тут очень много запретной зоны тут реально много кейсов. Ну и, типа, новые кейсы выходят, старые дорожают, это факт. Но у него кейсы, блин, человек чисто ложился в кейс, они вырастут. Покупай хранилище, закидывай в хранилище. Ну, типа, купи еще хранилище себе. Это прикольная тема. Тоже в принципе, самое, что и наклейки. Если кейс будет существовать, будут дорожать и наклейки. Неважно какие, да и все, в принципе, потому что, ну, типа, они стареют, их становятся меньше, носят на скины. И кейсы, потому что их, блин, открывают, они уже не выпадают и выпадать не будут. Хотя насчет Danger Zone, не знаю, вот выпадает он или нет, если уже не выпадает, ну, он, он определенно вырастет поэтому халди. Дальше мой повелитель предлагает вам меняться. Привет, смотрю тебя давно. Спасибо за такой контент. Оцени инвентарь, если не сложно. Калашек, кстати, за калашек длинный респект. Африканская сетка, эта тема тоже вырастет. У меня знаешь, что не спроси. Все, как, как я оценил инвент, брат. Ну типа у тебя закрыт инвент. Все скины, как я говорю, блин вырастут Ну, мне так кажется, это мое мнение. Почему нет? Ладно, спасибо тебе огромное. Не смог оценить я инвент. Тебе профиль скрыт, блин. Дальше ванил 2 кемет кмэ от вас, понятно. Вот тебе граффити, играй, радуйся. Но если не раз. Распис... Не расписываешься. Я понял. Нет, сегодня все-таки расписываемся. Ваниль, спасибо, тут граффити. Спасибо огромное. Ну, распишемся. Сегодня прям много. В следующем ролике, если... Я опять не могу расписаться. Ну, типа, как? Закрыта стена, друг. Как я это сделаю? В следующем ролике я меньше буду расписываться. Говорю сразу, потому что в этом подгонов не так много. Типа 100+. Я не буду расписываться. столько раз точно. Я боюсь, естественно, комьюнити бана. hello ну, дальше вы сами видите, материться не хочу Ха, я, конечно, не наде... я, конечно, надеюсь на роспись Но, скорее всего, не распишешься, ну, ладно, удачи в жизни Снимаю еще такие видосы, спасибо Тут у нас сувенирный мак, сувенирный мак Эта тема тоже интересная, и давай, раз, два, три Он тоже вырастет в цене, блин Я опять не могу расписаться, ну, типа, а как я это должен сделать, ребят? Как? Спасибо тебе, конечно, огромное за трейд Но я не могу расписаться а, По поводу Делайт это человек, который предлагал мне 100 тысяч закинуть на сайт. Блин, я честно э, огромное спасибо, во-первых, за трейд. Это прикольная, кстати, тема. На самом деле, прямо с завода еще, ну типа крутая, крутая штука. Вот по поводу того, что он хотел сделать, он хотел закинуть 100 тысяч, э, чтобы я открыл на ролик. Ну и типа весь дроп на ему. Прикольная идея, но честно мне, блин, мне сейчас просто лень. То есть настолько лень, что ну сейчас очень много проблем, которые вылезли. Сейчас опять же я инфитишки, ну реально голову очень сильно с инфитишками ломаю. Кстати, подумал, прикольная тема придумать какой-то эксклюзивный контент содержать. Минфитима их, ну типа тема прикольная, вот и типа мы сделаем с тобой, но опять же, блин, мне нужно, мне нужно до этого дойти, просто пока что я не дошел очень много тем, которые нужно разгрести. крутая идея, я я вафлю честно, я хочу это сделать, но вот я, блин, я просто вафлю сейчас, но я думаю, я думаю, что мы это обязательно сделаем, вот просто просто немного подожди, я очень сильно устаю. Но еще раз тебе огромное спасибо. Death and Night Я забыл, как в них читать, честно. Но спасибо еще раз. Твоя мама. Ну, дефолт. Dota Community, CS Community. Чекни инвент. Наклейки на скинах. И понимаете, что... Спасибо тебе огромное за трейд. Что сейчас, типа, сегодня все те, кто мне скидывают трейды, у всех наклейки какие-то крутые на скинах. А на каких скинах, типа? Ну, у тебя много скинов. На каких скинах? Ну, SSJ, ну, окей, я сейчас даже посмотрю. Я просто не понимаю, на каких скинах. Типа, блин, а на каких скинах чекать наклейки? Но типа ничего крутого тут нет, ладно, если у человека было азимов там 15 -го года наклейки, ну типа а в остальном тут нет годных прям дорогих наклеек Но во всяком случае, спасибо за трейд, И попросил, как ты чекнул, но ничего годного, честно, не видел Из наклеек, по крайней мере, ну, сегодня уже было Были дорогие скины с наклейками, тут этого не было Дальше, Шурмен, сетик на Джаггера, удачного открытия Спасибо за удачное открытие. Удача мне действительно пригодится. За сет на Джаггера тоже респект. Спасибо. Прикольный, кстати, шлем. Рарка. На самом деле, дешевый такой шлем, но, блин, красивый. В Доте, в принципе, много скинов, которые дешевые. Преимущество, доты от КС. Ну, понятно, что там убитая в жопу экономика, там нет никаких ну, дорогих скинов, помимо Аркан. Да, там Аркан дк хуков, там огненных хуков там, подобное. Ну, типа, мало таких скинов, но тем не менее, есть реально крутые крутые обвесы на персонажей, которые стоят, типа, рубль, 2, 3, 10. Ну, это прям это преимущество перед КСом. Ежели КС. Ежели КС какой нибудь реально крутой дорогой прям скин, с которого все-таки вау, ну он, он дорогой. Ладно, идем дальше. Лози, привет, бро, я Лози. В прошлом подгоним, дал тебе калаш и глок, если помнишь. Лози, я помню ник, не помню конкретно какой калаш ты мне давал, но ник помню. То есть по никам я нет нет реально запоминаю. Лози, спасибо. Роспись без проблем за наклейки, ну за наклейки как обычно. То есть здесь даже я думаю говорить не надо, и так всем понятно, что наклеечки все-таки я люблю. Блин, но слушай, я тебе оставлял подпись, я хотел тебя взять в прокачку, поэтому, ну типа еще раз Оставлять смысла не вижу, я тебя хотел в прокачку взять, поэтому я тебе писал. <смех> Роспись уже есть, она немного в другом ключе, даже поинтересней. Тут своеобразная история есть. И спойлерну мы уже подходим дальше к реально очень-очень интересным обменам. Сейчас тоже все это увидите. Бада, Бада Дук. Привет, чекни инвентарь, пожалуйста, для дальнейшего развития. Спасибо огромное, тут две наклеечки и шлюпчик, спасибо. За наклейки, как обычно, но тут реально уже не буду говорить. Инвент. Ждем чего-то крутого, вапка была. Ахерон, по-моему, наклеечки. Ну, может, я что-то пропустил, но, ну, типа, чел холдит наклейки, в принципе, так же, как я. Идея крутая, но это, ну, на, на самом деле, это нужно было делать, наверное, типа, года 3, 2, 4, 5 лет назад, потому что сейчас я верю в их рост, Но ну, у меня нет такой цели, знаешь, инвестировать прям в наклейки, но ну, подписчики дарят, и это круто, потому что ну, все-таки я люблю, наклейки люблю, Ну я не верю, что будет такой рост, как это было с наклейками «Котовиц». 14-го года, типа, я, я в вот это не верю Рост будет, но типа не такой жесткий Ладно, дальше, и вот пошло самое интересное У меня сейчас 12 ночи Я не могу сильно орать, я там паузу Периодически ставил, то есть для вас прошло 40 минут Для меня, возможно, 2 часа уже Все Севавка, ну и вот там у нее 3 подгона Они все жесткие, вы сейчас все офигеете Ну и вишенка на торте Лапки тебе подгоню Ах да, Гейва там еще пара словечек загонишь чтобы почаще ножи и перчи выпадали. Блин, огромное тебе спасибо. Мы сейчас чекнем а, цены, это очень дорогая тема, 100 трек лапки, и дальше он, от него еще два трейда. Это реально вот... В каждом подгоне есть вишенка. И вот эти вот трейды, три трейда от вот этого человека, от севавки это вишенка на торте данного ролика. Сто процентов! Это реально крутые подгоны, вы сейчас все увидите. Я это видел, уже немного не те эмоции. Обещал вам, что не буду смотреть, но не могу я. Постараюсь в следующем подгоне не смотреть, что мне дарили, чтобы уже, э, ну, реально видеть эмоции. Но на самом деле, реально, и очень благодарен, огромное тебе спасибо. Следующий подгон, Дигл Сатрековский. Тебе Дигл понравился? Надержи подгон от подписчика. Удачи тебе, лучший опенкейсер Скоро и нам что-нибудь классное выпадет. Еще раз спасибо. Вот этот Дигл тогда я сказал. Да, он крутой, это статрековский Дигл. И он вырастет в цене, как обычно, да. Но спасибо, реально, это типа это статрек. Дигл, Крова, паутина, хоть на закаленных Это статрековский Дигл, пацаны. И статрековской АВП лапки. Конечно, продавать я не буду. Это в хранилище уйдет. Ну или если буду играть в КС, то, блин, поставлю скины. Но я в КС не играю, боюсь. В Акбана я слишком хороший игрок на первом, втором, третьем сильвере. Ну, а скорее всего, это идет в хранилище. Это знаешь, у меня хранилище будет как своеобразная витрина. Тех подарков, которые подарили. И я. Думаю, уже можно в принципе снимать ролики. Там будет один ролик по двум, наверное, уже хранилищам. Чем мне, в общем дарили. Надеюсь, вам понравится эта тема. И третий подгон от него это эмочка. Даров. Да, открываем кейсы. Вот я тогда предполагал, что он открывает кейсы на в кс потому что там на него прям какой-то инвент типа ножи интересные, там гамадоплер и так далее. Прикольная тема. Даров, да, открываем кейсы. Закинул 600 долларов. Жене везет два ножа. выбил. КСГО сайты не окупают. Стим немного окупил. Но, блин, огромное спасибо за трейд. Вам с женой тоже успехов. Приятно знать, что смотрит не только комьюнити, ну мой канал комьюнити 10-15-16 лет, меня смотрят люди, у которых уже есть жена, и это реально приятно, ну, я не знаю, как это описать, но это приятно, что, типа, тебя смотрит не только молодое поколение, но и взрослое, в том числе, значит, все-таки ты интересен, как человек, и это реально круто, мы чекнем прямо сейчас цену, мне очень интересно, сколько эта тема стоит, но, на самом деле, здесь вопрос даже не в цене, а в том, что это конкретно вишенка на торте, но цена, конечно, мне тоже интересно, кого обманывать. 500 рублей МК, дигл, он стоит... 995. Я думал, честно, больше, но Авапа! Авапа стоит 372 рубля. И как вам такая тема? То есть, в общем, человек скинул трейд на тысячу... Сколько? 1300? 1600 рублей, фактически. Ну, 1700 круглим. Реально тебе огромное спасибо, это реально вишенка, за диглосик отдельный респектос. Он нереально тогда понравился, я такой, типа, вау, диггл". трать Врать такого дигла можно и в КС, начать играть, но, сивавка, огромное тебе спасибо, реально крутой подгон. Это... Я за это благодарен, реально крутая тема Как говорится, спасибо этому дому, шалом другому Идем дальше, у нас еще подгонщики от подписчиков От вас, но, блин, еще раз огромное спасибо Я, я счастлив, нахуй, спасибо Дальше, Тропикайт 8 Привет еще раз, в прошлый раз просил чекнуть инвент И не посмотрел, можешь в этот раз оценить Вот тебе немного наклейка, спасибо огромное Блин, я честно забыл, ник Тропи Блин, сложно. ники, пишите попроще, пацаны Тропикайт 8, давай чекнем инвент не посмотрел. My fault, my bad. Но тут опять же наклейки. Если я что-то крутое вижу, я скажу. Дигл кот красный, он закаленный. Калашек пламя дракона... И, в принципе, я вижу, человек вложился в набор. Я надеюсь, ты их не будешь открывать, они подорожают. Я, блядь, реально про все так говорю! И распространение. Ну, типа, на самом деле, стандартный инвент. А, я называю это стандартом. Ну, я не беру в расчёт то, что есть инвентарь, где там 3-2 наклейки, 2 граффити и так далее. Но это реально дефолт инвент. То есть тут я ничего не скажу, ну тропик. Давай сократим тропик, спасибо тебе за трейд. Реально, наклеечки это наша, собственно говоря, все. Дальше, рофл, чекни инвент, плиз, просто сегодня каждый человек просит чекнуть инвент. ПС, надеюсь, попаду в подгону от подписчиков, конечно попадешь, все люди, которые... Рофл, еще раз спасибо, тут наклеечки, это все пойдет в витрину, я это буду называть не хранилищем, а витрины это как-то по посолиднее, что ли. Все подгоны идут, конечно же, в ролик. Вот здесь я вижу эмку после полевок, здесь я вижу грезу после полевок, статрековскую эмка статрековская, кстати, статрековский калаш, Затерянная змея, но это не особо интересно На самом деле, я прям, когда мне такое пишут Я реально жду чего-то экстраординарного Типа, ну блин, ну типа, опять же, дефолт инвент То есть, когда мне пишут, это не инвент Я жду чего-то, вот у человека о, пред, С предыдущего ролика У него было, во-первых во У Сивавки, и вот мне запомнился еще один человек С лютейшим инвентом я не помню ник, блин, реально не помню ник. Ну и опять же, вот сегодня с ролика то, что запомнилось, это человек с калашом, с наклейкой титан и так далее. Ну, как у меня, короче, ты понял. Ладненько, дальше, спасибо еще раз тебе огромное, инвент чекнул, как и просил, но дефолт нет на самом деле. Следующий подгон, CatGamer, задание для тебя, для тебя, дойти с... 300 рублей до ножа на моем аккаунте. <смех> Понимаю, что ты мне так не сделаешь, но вот тебе мини-подгон. Спасибо, и опять же, это наклейки, которых реально очень огромное количество в моем моей коллекции. Спасибо тебе огромное, CatGamer. Блин, с 300 рублей я на своем аккаунте дойду, можешь посмотреть на канале, скоро будет, запишем. Но спасибо тебе, CatGamer, еще раз огромные две наклеечки. Таких наклеек реально просто напасть, их очень много, но это круто. Это не снимает тот факт, что это наклейки, я этому рад, реально. Спасибо за это огромное. Дальше. Моби Рикс. привет, смотрите с 4 лет, подарил мне детство, спасибо тебе. Блин, но я честно не верю, типа если ты реально смотришь мне с 4 лет, я сомневаюсь. Но это, конечно, круто, спасибо тебе за трейд. Я еще раз в миллионы раз повторю, я не ЧСВ, но очень круто, что много людей пишут спасибо за детство. В том плане, что ну реально канал существует 8 лет. И сначала майн, потом... Кликеры всякие И, наверное, с некоторыми из вас Кто кто, кто пишет там спасибо детству и так далее У меня закончился Payday 2 место Пацаны, если не примется, сори Ну, типа, реально, Payday 2 uh, место закончилось Такое ощущение, я не могу принять трейды Всего есть место и тут оно, тут его нет Да, у меня 1300 Payday 2 скинов, пацаны Спасибо, блядь Ну, мне забили инвент, я не могу просто принять, во всяком случае Спасибо тебе, MobRX Но не могу принять, реально у меня забито Payday 2 инвент Ну и вот, и типа, со многими я также приходил к игре Counter-Strike Global Offensive Шаг за шагом, то есть я изучал кейсы Я изучал ставки и, возможно, со многими реально пришел а, Дальше, Silence D. Silence D, спасибо На тебе еще, транслитом сложно На тебе еще один состав Нави, спасибо, ты мне скидывал, я вот помню по этим, кстати, по вот таким комментариям запоминаю, что что-то подобное, отправили, не знаю, ты не ты, но подобное отправляли, реально не помню ник, но вот такой коммент помню. Состав Нави, типа он наклейками скинул здесь карточки кентай а я эту тему у подписчика не принял, очканул, блин, а здесь принял ладненько. Но спасибо за наклеечки, еще раз Ален d идем дальше. Знаешь, ролик идет 50 минут и реально транслитом очень сложно читать. А, Грустная сало, можно? Роспись Удачи тебе в кейсах. надеюсь, скоро выпадет Прокачка инвентаря выйдет А, я думал, выпадет, типа, с кейса Спасибо за две наклеечки, распишемся без проблем Грустное сало, окей, вообще изи Но я опять же, я тебе писал То есть, типа, я тебе писал, ты человек, ты пиши мне в ВК Я этому человеку писал, поэтому Расписываться уже второй раз не будем, но, типа, есть роспись У нас осталось 20 обменов Ну, даже где-то обменов здесь, потому что Некоторые из обменов здесь я пропустил Следующий трейд Бет-бар-блин Бет-бар Барик. Спасибо тебе за наклеечку и два граффити. Все, кто думает, что я олень, я... Блин, реально, ролик час, и очень сложно просто читать уже ники, особенно, когда они такие перечеркнутые, не перечеркнутые, сложновато. А я вообще не могу принимать рейды, славненько. Поэтому будем принимать через Steam, потому что, ну, в гугле что-то уже как-то прям жестко. Дальше у нас Flipper. Привет написал. И тебе большой привет. Спасибо тебе огромное за наклеечки и за ширпчик в виде чертежа объекта. Спасибо огромное тебе, Flipper. Дальше. Еще бедолага. Бедолага, я уже прочитал. Здорово, ник читается, бедлага. Ты красава планирую. Каждый видос скидывать трейд. Удачи. Кто не поставил лайк, тот мышь позорная. Согласен. Но реально, такие ролики записывать даже, наверное, сложнее, чем панкейс, потому что, ну, типа, вот это читать ники и типа, ну, блин, ну это просто загрузка, реально. Еще и обычно ночью такие ролики записываю. Но бедлаго, спасибо тебе за трейд. Во всяком случае, это не первый трейд в этом ролике, я уже заметил. Спасибо еще раз, бедлага, огромное. Я уже прочитал ник твой. Дальше. 01. Привет. Можешь помочь Спасибо за трейд, но, типа, как помочь с Праймом купить себе Прайм? Я не понимаю, как, реально. Но, в всяком случае, спасибо, но по эти два скины, я не знаю, примутся ли они. Все, Steam завис, короче. Но, в всяком случае, go Стоп. 0-1, спасибо за трейд. Я ни, никак тебе не смогу помочь с прайдом, праймом. Как? Типа, как я это сделал? Ладно, дальше. Арабский ники я прочитать не могу. Ник, привет, держи керыч, кровавую паутину. Вот это, вот, да, да, вот, да, они керыч скинули. Вот эта вишенка на торте этого ролика. Блин, спасибо за кровавую паутину, я счастлив. Но я никто не могу прочитать, к сожалению. Идем дальше. Прив, скин с финала мажора. Ты мне уже вот только что отправлял трейд, и я немного не понял. Спасибо, конечно, огромное, я немного не понял. Типа, тебе он выпал, когда ты смотрел финал мажора? Или, ну, я просто немного не понял. Реально, но, блин, это крутой скин Типа это сувенирный с SG, мне даже интересно его прайс узнать Ну, в принципе, это сейчас и сделаем Три рубля, а я немного не понял, вот, типа с финала мажора, видимо, человек смотрел, ему типа выпал. но спасибо, это опять же пойдет в витрину. Обязательно, спасибо тебе, Не могут в них, к сожалению, прочитать. Он мне скинул керочку, рау, паутину и скин с финала мажора, а может ему мы кто-то играл. Ладненько, мы переходим к следующим трейдам. Идем дальше. Алмус, привет, человек, дарю тебе желтого песика под именем Желток. Ник читается Алмус, я уже прочитал, я прочитал. а не могу, не могу пса забрать. Ладно, дальше Эдуард, 216 200, а потом 16 Дота карточку скинул, спасибо Алмус, я не могу пса забрать Ты мне скинул собаку, я не могу ее забрать не могу, блин. Собаку хочу. Ладненько. Дальше. Алмус, спасибо, но не могу принять. Зен Акацу. ФТ, спасибо тебе огромное за Дота 2 скины. Зарегистрировался в стиме не так давно. Спасибо за трейд, во всяком случае. <laughs> Я просто всегда очень сильно, пренеб... не очень сильно, а с пренебрежением отношусь к таким темам. Типа страшно просто очень. Дальше. И последний, крайний трейд на сегодня. Знаю, что ты говорил, что не будешь расписываться, но если не... Но если можно, черкани, черкаша, обожаю твои ролики Это крайний на сегодня трейд Я не могу прочитать ник, а, могу Камаз, Камаз Про, спасибо тебе огромное За трейд, тут очень много наклеек И очень много интересных наклеек Аля, типа, вот такая тема интересная Их мало мне скидывают, когда я говорю интересно Я имею в виду, что мне э, мало скидывают такие наклейки То есть, вот Акулу мне не скидывали И вот эту тему, типа, вроде бы как тоже не отправляли Без проблем распишемся Вообще, как бы, без, без проблем Блин, я всю запрещеночку ищу по привычке. Титан. А давай ему отправим Титан. Почему нет? Типа с историей, блин. КамАЗ, еще раз спасибо. И, в принципе, всем спасибо, ребят. Вот такой получился ролик. Было, по-моему, 80 или 70, 70, 70 или 80 трейдов. Всем огромное спасибо. Ссылка на трейд будет в описании, кому интересно. Сегодня я расписался по возможности. Это а то вы меня говном зальете, но я все объяснил. А почему я не расписывался Почему я не буду возможно расписываться дальше Я вам все это объяснил, ребят Потому что, говно, меня сильно лить не надо Вы тут реально не правы Вы на моем канале, алло Но всем спасибо, вы делаете эту рубрику Надеюсь, вы ее также поддержите лайком Мне эта рубрика нравится Потому что я принимаю подарки Через 7 дней выйдет новый видос Я, кстати, не знаю, когда выйдет этот Но надеюсь, как можно быстрее Но очень долго монтировать Егор, успехов, удачи Надеюсь, ты справился с задачей Всем спасибо И всем отдельное спасибо за трейды и наклеечки Всем пока, это был я Чела, ведь, всем пока.